Всем привет! Сегодня мы посмотрим, что нужно сделать с двигателем битбайка при постановке его на зимнее хранение. А нужно сделать совсем немного. Это вывернуть свечу и залить туда 5 миллилитров любого моторного масла. У меня это шел остался от машины. Нужен нам шприц. Вот я его уже сюда налил. Поиграем в докторов свечной ключ. И в общем-то больше ничего. Снимаем наконечник. Выкручиваем свечу. Заодно, кстати, посмотрим состояние смеси. зазор электродов свечи совместим полезное с приятным вот поймал я фокус смотрим состояние свечи у меня она имеет черный нагар от того что я гонял двигатель на холодную на обогащенной смеси то есть я не ездил вот. свечу надо смотреть после того как поездили где-то после там, не знаю нескольких километров нормальной езды но в любом случае можно почистить от нагара проверить зазор щупом он должен быть у нас 0708 вот берем шприц и заливаем 5 миллилитров вот так вот делаем укольчик питбайку, заливаем в камеру сгорания и свечу можно Крутить не до конца, просто завернуть на несколько оборотов. Не затягиваем, чтобы туда ничего не попадало. Вот ничего хитрого, но, по крайней мере, мы будем знать, что у нас в камере сгорания есть масло ничего там не заляжет не прикипит и запуск будет весной нормальный такую же процедуру сделаем и с другим питбайком. bse 125 ну на этом всем пока